Although I've had to revise my maps on several occasions due to her experiments with dangerous weapons Mika Hello. Мика это турбопушка для всех физдамагеров, он является картографом отряда ролы, а также участником экспедиции Варки. Умеет хилить и бустить, а вот хочется прям С6 Мику. Тебе тоже? Что? Нет истока? Геншиндроп это место, где ты можешь пополнить исток дешевле, чем в игре, купить луну и радоваться жизни. По промокоду край ты получишь 30% от пополнения. Крути кейсы, в которых может выпасть луна или много камней истока. Не хочешь тратить деньги? Крути ежедневно бесплатный кейс и копи на более дорогие кейсы. А выводы происходят по UID, никакого бана и мошенничества. Также участвуй в ежедневных раздачах, используя возвышение для приумножения гемов не несколько раз, и все это на геншинроп.com. Ссылка и промокод в описании. Ну а Мика, он уже купил 6 лун и ждет 3 олы. Рассматривать его как дамагера мы не будем. Если хочешь из него дамагера, один его как эолу и в сучи критовое копье. В роли саппорта Мика не только даст физ дамагеру большой баф, но и отхилит. Его значение хп лучше держать от 30 тысяч единиц. А лучшие созвездие Мики это вплоть ds6. Второе созвездие дает дополнительный уровень стаков за попадание навыком. А каждый стак увеличивает физ урон на 10%, четвертая позволит быстрее восстанавливать ульту. А шестое просто бомба. Она увеличивает максимальное число стаков на 1% и в сумме можно получить 40% дополнительного физ урона. А также физический крит-урон на 60% при использовании элементального навыка. При ульте увеличивают скорость атаки и хилят персонажей. Этакий лучший саппорт по Деолу и Рейзера. А лучшее оружие на Мику это Копье Фавония. Для лучшей подкачки энергии. Также для него нужен Крит Шанс как минимум 50%. Обеспечит энергию не только Мике, но и всему отряду. Прототип Звездный Блеск для восстановы самого Мике. Черная кисть для большего хила. Ну и Небесная Ось с Уловом просто для восстановы, если эти два оружия лежат без дела. А лучшие артефакты на Мику – это церемония древней знати. Она выглядит самым адекватным решением, если у вас не будет другого саппорта в этом наборе артефактов. Ну и комбинации Мелилит с эмблемой тоже адекватное решение, которое закрывает ХП и восстанову. Характеристики артефактов. Часы на ХП или восстанову. Кубок на ХП. Корону на бонус лечения. В дуб статах ищем ХП и восстанову. Мики нужно часто ультовать и причем с пользой, поэтому восстанова с хп в приоритете. Лучшие отряды, куда можно всунуть Мику, это Эола, Мика, Райден и юньзин Крио резонанс, быстрые, мощные, обычные атаки, много частиц восстановы и частые взрывы стихий. Эола, Мика, юньзин и Джунли. Ли. сопротивления, щит, Гео и Криорезонанс. Рейзер, Розария, Мика, Джунли. Также можно было бы рассмотреть Иолу, s 6 Розарию, s 6 Мику и Бенната для игры только через ульту, потому что Розария ультой срежет физ сопротивления и даст крит шанс, а Мика добавит крит урон и бонус к физ урону, а Беннат зальет силу атаки, которой будет не хватать. Но это надо хорошо потестить, чем я и займусь в скором времени. Мика сделан под физ урон, он плохо будет играть по другому назначению, если он вам выпал случайно и вы не знаете что с ним делать, а двери физ урон вам открыты. Ну и на этом все, спасибо за просмотр и пожалуйста, Засыпьте мой мои комментарии, поставьте сочный лайк и скриньте кнопку подписаться! И всем до скорой встречи!